За суд, мы вынуждены обратиться в высокую экспансию для того, чтобы добиться элементарной справки и восстановить справедливость, связанные с формированием нашего списка. Мы впервые за многие последние годы на выборы вышли в широкий геопатриотическим объединением, которое вошло в 56 организаций, начиная от молодежных до писательских, поэтно-патриотических, целый ряд ведущих партийных и общественных объединений группы Леофрон, За новый социализм или Женщины социалистической ориентации. Я хотел бы прежде всего обратить высокого суда внимание на следующее. В Ленинском районе, в котором работает предприятие Павла Николаевича после Ленин. Было 15 крупных на После тех вороводных указов, которые принял Ельцин, четыре сказательные деревья на куски распродали их Они просто уничтожены. Тети, рассованы по карманам, отправлены в офшоры, убиты в уникальные производства, понастроены множество жалобных современных паракторов, некоторые которых даже не достигнут. Мы считаем, что не говорил, нельзя вот начинать, это, это дело впервые в нашей, нашей, истории, нашей истории нашелся коллектив, главная Илья Павла Николаевича, который отказался делить это на куски и рассолить термин. Они приняли, на мой взгляд, исключительно важное решение сложить все украинские капиталы и направить их на три главных цели. Первый цель создать современное, самые эффективные которое рядом с огромной столицей может работать, сам, работать на самом высоком уровне и обеспечить столицу лучшими и очень качественными товарами и продовольствием. Вторая цель создать производство, которое питает лучшие и новейшие технологии. И третье создать социальную уникальную базу и платить высокую зарплату. Нам удалось уберечь этот коллектив, несмотря на то, что земля этот местный гектаров, оценивалась примерно за 50 тысяч долларов за сотку. На нее было 6 рейдерских атак. От всех 6 рейдерских атак удалось отбиться. Но последняя атака идет в течение трех лет после президентских выборов совершенно надуманных виноват. Хочу напомнить, что народные коллективы были созданы после дефолта, который обвалил финансово-экономическую систему в России. Тогда БР-212-14 долларов до конца мая, а золото валютных резервов было всего 8 миллиардов. И тогда казалось, что страна уходит при батиле. Нам, благодаря тому, что левопатриотические силы объединились вместе с Римаковым и Свековым Херащенко, удалось создать правительство которая тащила страну от края пропасти. Мы считаем, что это правительство прежде всего оказало помощь производству и приняло закон о народных коллективных предприятиях. Хочу, чтобы вы все это внимательно услышали. Почему? Потому что народные коллективные предприятия, когда в условиях тяжелого системного кризиса, оказались самыми эффективными и успешно работают и сегодня. Что касается Кривиса, который потом постиг страну в 2008 и 2009 году, мы тогда из 20 ведущих стран упали ниже всех. Спад производства состава ПОВГ 10%, промышленность 15%. Но особо подчеркиваю, что ни одно народное предприятие, было создано более 200, не показало спада. Они, наоборот, вытащили страну в самую сложную, в 2012 году, после встречи с президентом и обсуждения его государственной дуги, были приняты 12 указов, где поставлена была задача преодолеть кризис и задать благоприятные условия для зарплаты, вытащить страну из бедности и все сделать для того, чтобы восстановить выбирание. Ваша честь, хотел бы обратить внимание на следующее. из самых эффективных предприятий не только в России, но и в Европе. Была поставлена президентом задача в полтора раза увеличить производительность труда. Она выросла с той меньше, чем на 4%. В совхозе имени Ленина механизировано и роботизировано все производство. Там первые в России была создана ферма роботизированная, которая оказалась победителем чемпионом на 100%. Смотров и конкурсом. Мы приглашали, в том числе руководителей мной. Там приезжало около сотни руководителей фермы смотреть. Они восторге Были иностранные делегации. Они удивлялись, что мы так быстро освоили то, что сегодня не распространяется целое настроение. Речь шла о вымирании страны. Для нас это трагедия. С 1991 -го года только русские потеряли 20 миллионов человек. Моя родная область Орловская, где решался исход Великой Отечественной войны, и похоронено 600 тысяч человек. Там были самые жесткие сражения. После войны, вот в результате этих так называемых либеральных реформ потеряли 170 тысяч человек. Так вот, в совходе Ленина, это единственное место вокруг Москвы, где население все время молодеет и не бывает. В прошлом году первый класс пошло 9 классов, можно приехать, посмотреть на счастливые лица, где для детей создано все необходимое. И бесплатные детские великолепные сады, и уникальная школа, и детские пары по мотивам сказок Пушкина, и профориентации, начиная со второго класса, и агротурин, который познает, где люди живут счастливо, где им хочется жить, работать. сказал, мы сегодня 12. Если так с такими темпами пойдет дальше, а мы за 10 лет имеем темп меньше 1%, мы будем 15. Нам никто считаться не будет. Совхоз Ленина в это время показал два раза темпа выше, чем мировые. Они а около 3-4%. Мы считаем, что в данной ситуации речь идет не просто о в гражданине груди. В Речь не идет о талантливом руководителе, о уникальном опыте, о опыте народных предприятий, которые возникли после дефолта под руководством Примакова Евгения Максимовича, одного из талантливших руководителей нашей страны. Мы вместе с ним, поскольку нас во фракции много лет работал, вытаскивали страну, мы тогда под год дали промышленности плюс 24%. Не понравилось тем, кто душит страну, кому Стали душить клуб членов и народных предприятий. Я был крайне удивлен, что снова возник этот опыт. Мы, собравшись, все на народу, патриотический совет, сказали: мы идем на выборы не для того, чтобы голосоваться и политизировать, а мы идем с уникальным опытом, который представил стране, потому что он спасителен для нее сегодня. И я потом. политики. Там большинство едины России, они в они смотрели с удивлением и с радостью. Более того, президент официально на моем на письме поставил резолюцию обобщить и показать всей стране. Проводим всероссийский семинар. Выступает академик Кашин у нас, председатель комитета, он мой зависит. Вот, предоступает Павел Николаевич Грудилин, Казанков, Мария, лучшие предприятия, такого же профиля завоевала все главные кубки в Европе и у Соли Сибирская, самое успешное предприятие в Сибири. Вся страна смотрит, все аплодируют, все довольны, все говорят, выполняют поручения и президента, и правительства. Не успели закончить этот семинар, появляются люди из прокуратуры, я никого не обвиняю. И начинается рейнгерская атака, 7 мая, на предприятие, которое является лучшим в стране. Захватили Дом культуры, с грязными сапогами залезли, выгнали откуда детей. Я обратился в Думу, давайте создадим комиссию, проверим и остановим беспредел, и счастлив там себя. Но дальше я открыто обратился к гражданам страны на Совете Патриотических Сил и 197 депутатов. Все депутаты нашего Государственного Дума, многие предупреждают, и 54 организации официально обратились, три девушки, Совет Безопасности, все профессиональные Давай давайте создадим комиссию и проверим, если видишь политар, наводите порядок. Но речь идет об очередном рейдерском захвате и расправе над коллективом. Ну, я вот тогда сказал, что с трибуны, мы этого не допустим. Повторение таких дел. Гид по предприятии Вашей разду. И он вы нам справку приложили, за которой нет ничего, за этой справки, не подтверждение. Вы говорите, это было в 16-17 году, но в 18-м качестве кандидата президента от нашего объединения вы утвердили, Павел Николаевич, вы предъявляли претензии, мы вам доказали, что они не несостоятельны. Но тогда вы побоялись снимать, почему? Потому что да, мы пришлось, соответственно, Жириновский, Собчак, и свой. Тогда вы утвердили, а теперь вы те аргументы, которые, за которые ничего нет, вы вытаскиваете только для того, чтобы не снять со списка. В стороны, вы не имеете права это делать. Утверждайте список, обращайтесь в органы, расследуйте, если докажете, вы сами принимаете решение. Поэтому тут на целом, в чем порочность этого решения? На мой взгляд, это дискредитирует президентский выбор. Я обращался к президенту, у него материалы есть наше заявление, к вам передадим. Оно возросло всем членам потому что так нельзя поступать. Во-вторых, наказывают избирателей. Непал Павел Николаевич за него голосовал на президентских выборах почти 9 миллионов человек. Избиратели наказывают, то, то есть они определяют, кого избирать. Это их право, корректировать конституции. Это очень такой, такой конкретный сигнал бандитов. Добейте, додушите это предприятие. Чтобы додушить любое предприятие, надо снять толкового руководителя. И дальше все расставится. Это все известно. Но вот и они продолжают. Это... Я тоже Мы его знаем, вся прокуратура знает. Я обратился к генетру Знаю, что это за жулик, который скрывался на границе, искали мы его. Он возглавил... «Тех, кому она не нравится и не нужна. У нас на всех руководителей наложили санкции. У нас объявили врагов на один. У нас поджигают страну изнутри. У нас рядом городской Говоросии чуть не задушили, слава Богу. Вовремя протянули руку и депутаты, и президент и санкции безопасности, и, и принципы. Я обратился официально, в том числе и выступил, и к лидерам ЕДИ, которые возглавили список Единой России. Главрова. Ведь они прекрасно понимают, что происходит. Они члены Совета Безопасности, Мы пока не получили ответ. Четвертое. Опыт, который вообще, который одобрен президента, правительства, Академии наук, учеными, он не может быть задушен. В противном случае нам не на чем строить новую политику, вылазить из кризиса. Включительно важна профориентация. Посмотрите, что с, с молодежью. Моя семья, в семье 10 педагогов, 350 лет учительства. Я сам начинал в сельской школе учителем в 17 лет, окончил ее серебряной медалью, преподавал высшую математику и философию в университете. Я когда увидел последний опрос, 56% школьников готовы уехать из страны, не видя себя тут, они любят страну, но они не видят работы, не видят социальность, не видят возможности получить жилье. Я говорю, поедемте с нами, посмотрите то, что у нас завтра может быть. Поедете, вы увидите счастливых детей, вы увидите, как они учатся, как они готовятся. В новой школе, о мы взяли все лучшее, на русско-советской школы. 5 стран объехали и построили образцовую школу. Министры были в восторге все. Они не видели такой школы. Десять классов, кабинетов, которые готовят человека будущего. Эта школа, оказывается, не так стоит, не так строится. Вы попросили пристроить для начальных классов. Не хватает мест. Два года не можем согласовать, чтобы пристроить с этим Только по причине, что это образец, не нравится или Ну и в целом считаю. Вызывающие меня. Я вынужден был про вашу вашей чести близких и родных, меня 300 с лишним раз судили, я прошел эту жуткую школу в 90-х годах, когда с близкими начинают расправляться, это ужас. мне у сына поломали квартиру, такие медвежатники, тогда собрали полсотни журналистов, рассказать, еще не нашли, все перекрутили. родителей Вся уникальность опыта Грудинина в том, что он соединил современное предпринимательство с самыми новейшими технологиями, с уникальной социальной серединой, которая создана для детей и стариковых женщин. Великолепно Парки, в данном случае, не просто парыч. Мы в известной мере к этому привыкли. Для нас нет ничего нового, Ваша честь. У нас секретарь Абухова Соловьев. Абухов единственный доктор политологический наук был в Думе. Они понимали. Они его выбросили из списка на выборах против Краснодарского края. Да. Соловьев ранее судьей работал. Опыт юрист. шевелить. Они выбросили из списка, двери. Все надумано, ничего там общего. Ничего общего. Близко. В свое время они бывшего прокурора Скуратова, у нас, он шел по Бурятии, выбросили только за то, что пропустил слово ⁇ профессор ⁇ То, что он за остался профессор. вот он вынужден был обратиться в Европейский суд, суд рассмотрел, удовлетворил ее просьбу, выплату, штраф выплатил 8 тысяч евро. Но сам факт, что выбрасывают под надуманным предлогом, он оминизит Левченко единственный губернатор. губернаторов который прошел по нашим спискам. За 4 года удвоил бюджет с 96 миллиардов до 913. Урезонил черных рисоров. Чепитизировали лес. Заставили деревацию платить нормальные налоги. Поддержали народные предприятия. Только за то, что стал работать эффективно 150 сюжетов в И, в общем, вынудили... А сына посадили сидеть по матросской тишине. Якобы помогал какому-то деловому человеку. Этот деловой человек ходит на воле и все остальное. А сын сидит почти Вот и Мы просили 196 депутатов, подписали официально, просьбу выпустить, берем на руки. Вот у него родился маленький перебеток, но я так не сейчас сидит. Никто не ведет никакого расследования. Я смотрел, все делал. Лучших юристов представили, которые меня защищали от Ельсинка и Комарили, где лет след сфабриковали. Слава Богу, тогда подняли свой голос в защиту и Кубенко, и Газон, и Говорухин, и великие писатели Бондарьв, Распутин, в целом. Они подняли голос. А так вот давно уже посадили. Но сидит ни за что, у нас убрали в качестве кандидата шел по Камчатке Гриков. Только за то, что он конкурент, дали 9 лет. Но потом спохватили, сейчас вроде выпустили. Но все надумано, все натаскали. Все выглядит просто мерзительно. И сейчас против кандидатов двойников, однофамильцев. Субриковали несколько партий, которые выставляют и продолжаются это самым таким недостойным образом. Я считаю, что сегодня у вас, в вашей сессии, решается во многом вопрос не о... Просто исправление ошибки. Решается вопрос: сумели ли поддержать все разумные, грамотные, резвые, эффективные, мирные, демократичные, профессиональные? Это исключительно важно в нынешнем время. Я ждал послание президента, в котором он заявил, что будем ходить пятерку, выйдем на высокие темпы, мировые, все сделаем, чтобы одолеть ищету. А у нас 75 миллионов человек живет на 20 тысяч ниже. А дети войны, дети самые дослуженные в деревне, 79 тысяч получают в городе максимум 12-14. Это нищета. Вот Ждал, как наступление на Орловско-Курске люди. Провозгласили, договорились, встретились. Он собрал в Кремлевском дворце, дал всем сигнал на высшем уровне. Ведем честно, открыто, дело. Мы выборы, которые стабилизируют страну. Это крайне нам всем нужно. Крайне нужно. Эти шакалы ходят, желают свой Майдан организовать в Москве только для того, чтобы дальше душить страну, которая им не нравится. Мы сильные, умные, успешные не нужны. Но у нас есть уникальный опыт, созданный в самые лихие годы и времена. Есть ты толковые руководители, мы обязаны обязаны защищать и поддерживать. Поэтому... Очень хотелось, чтобы во всем этом внимательно разобрались. Я предлагал ИЦИ, у вас есть разумные решение. Утверждайте список, обращайтесь официально, расследуйте. Но ну, вы нам предоставляете документы, ничем не подтвержденные, которые еще были до президентских выборов. А теперь вы все это пытаетесь представить нынешний день. Ну и последнее. Мой личный опыт, и я имею право на личный отсюда Я был во всем горячих точках. Это точка. Я видел, как разгоралась чеченская война 10 лет как Кавказе тримала. Я видел, как кровавые конфликты хватили всю Среднюю Азию. Мне посылали расследовать ситуацию при балке. Мне даже давали охрану, чтобы я давал документы. Я когда видел беспомощность и воли больших людей, которые свое благополучие личное поставили выше государственной целостности, союзного государства, референдума и, и всего остального, у нас накапливается массовое недовольство населения. Оно уже выкресывается во всем. Во всем, и в росте диким цен, которым недоволен. И пожары горим пять месяцев. В Якутии вся республика сгорела, хотя все, все материалы были для того, чтобы это не случилось. в Белоруссия не горит, и Финляндия не горит, там тоже температура. Да, Потому что в Белоруссии больше лесников, чем у нас, всех вне семья. В Якутии работало 1800 лесников. За республикой летало сотни самолетов. Любой дымок, через 15 минут на месте и все я составил 15 пожаров, 15 лесопов. Что Чтобы один самолет тяжелый взлетел и что-то задушил, 700 тысяч рублей один вылет. Сами в трубу вылетите.